Итак, ребятки, всем привет! Сейчас рассмотрим основные э, тесты, когда мы человека только положили на стол. Ну, э, самое первое, э, такой, скажем, плюсик вам в карму как специалиста, массажиста, это использовать подогретые масла. На батарее можно, если специальные кладфоки продаются. Подогретые есть электрические такие одеяла, простыни, или просто вот э, просто прогревается на батарее, на колорифере, например. Да? Самое первое, что мы прожимаем. Это вот трапеции, нижняя часть лопаток, где легкие почки, так он плотно, не торопясь к столу, прижимаем человека. Гребень воздушной кости, то есть верхняя часть ягодиц. Нижняя часть ягодиц, где дальше нерв. Середина бедра. Также где дальше нерв проходит. Середина икроножных мышц. Стопы. Ну, для стоп можно ноги, чтобы удобнее было. Чуть раздвинуть. И вот стопы прожимаем. И особенно у многих девушек мерзнут пальцы ног. Вот их так прогреваем да, через полотенце. И заворачиваем конвертиком одним движением легким. Просто или полотенце вот так вот, чтобы там не сквозило по ногам. Потому что если человек лежит целый час, то он может замерзнуть. Берем за тазовые кости, за крестец плотно и расшатываем не кожу, да, а вот мы тянем, расшатываем кости, то есть таз. И смотрим за движением по ногам, по пяткам. Все суставы хорошо работают. Вверх смотрим, шатается все вот вплоть до макушки. Если где-то не шатается, можно прислонить пальчик к позвоночнику, к остистым костям, да, и немножко так вот его понять, идет движение или нет. Человек, он многосуставный такой, как змея, получается, он должен весь вот так вот ходуном ходить, как змея. Если где-то движения нет, да, какой-то, какая-то проблемка, и вставляем руку и проверяем, точно ли есть. Да, значит, на каком-то участке, например, вот блок стоит. Или в обратную сторону может, с этой стороны раскачиваем, тоже смотрим на кубку и до ног доходит движение. Второй рукой тестируем. Также вот можно за голову. Смотрим, движение идет до пяток или не идет. Ну, по крайней мере, таз точно шатается. Видите? Ну, в данном случае человек у нас молодой, подвижный, <coughs> у него все хорошо работает. Попробуй протестировать. Лучше прямо на крестец. Do not точки, Ну и соответственно, пока мы это делаем, сразу можем провести опрос пациента, да, что беспокоит, на что обратить внимание. Или если он пришел не в первый раз, да, как подействовала процедура после прошлого раза, да, что там стало лучше, хуже. Обычно это располагает клиента и тоже плюсик вам в копилочку. Профессионала, человек раз, начинает больше разговаривать, если вам, соответственно, больше вам доверяет, как специалист. Ну, а мы пока эти плюсы запишем на доске. Значит, опрос пациента и договор с подсознанием. говоря с подсознанием – это что значит? Что у нас подсознание, оно, оно же отвечает за всю парасимпатическую систему нервного человека, оно постоянно держит организм под контролем. Мужичок постоянно держит ну, вертикали, границы всякие, твердости, чтобы человек понимал, или жестко, или мягко. Да? Стоит он ровно, или он сейчас упадет облокотился ли у на стену или там что-то рухнет, да, постоянно ежесекундно идет постоянно такой опрос каждый э, мускулки э, мозжечком, постоянно 300 тысяч сигналов в секунду посылает, постоянно получает ответ. Если где-то стоит блок, значит ответ не получает до конца э, мозжечок, да? если шея зажата, э, постоянно мышцы, как каменные такие бывают, да? значит не получает. И когда мы их разжимаем, бывает такое происходит у человека, что у него. Головокружение начинается, или он даже так на 5 секунд в обморок может уйти после мануальной правки. Не пугайтесь, это просто хлынул информационный поток от организма, который он до этого не дополучал, и тут вдруг как, знаете, как компьютер перезагружается и такой <свык> немножко, немножко подвисает. Вот. А отвечает за положение тела, стоя, никогда мы смирно, по смирно не стоим, даже солдаты, они всегда как-то там настраиваются, какие-то струнки там работают. И за все за это отвечает большой палец ноги. Соответственно, он напрямую связан с мозгом, и поэтому мы ставим обязательно большую высокую подушку. Во-первых, видите, чтобы пятки были выше сердца, да? Это уже идет отток лимфотока. И ставим подушку не на стопы, не на голень, да? А именно вот на самый сгиб. Сгиб, чтобы большой палец провисал вниз, и, соответственно, в этот момент он в невесомости находится, да? он э, разгружается, идет э, на подсознание сигнал, что успокойся, расслабься. Не верить никогда сознанию. Сознание нас всегда обманывает, оно лукавое, оно все время прячется за что-то, за какими-то своими собственными махинациями. Человек все время будет говорить, да я здоров, да я расслаблен. А на самом деле там все, наоборот, сжато, непроизвольно. Значит, самые зажатые места у нас э, поясница. Как правило, всегда виноваты мышцы, в ну, 80% случаев, да, поэтому мы тестируем мышечное тестирование. Где паравертебральные мышцы крепятся к подвздошным костям, прямо вот здесь близко от позвоночника, от оси, да, по два пальца примерно ступили, продавили и прямо вот эту мышцу вот так вот прокатали. Больно, не больно спрашиваем, слева или справа, где больнее. Да? Если нет сигнала, то дальше тестировать как бы и нет смысла. Или он жалуется, например, куда-то вот сюда жалуется человек. Тогда только здесь проверяем, только одно место можно протестировать. Да? А если жалуются, ой, а если больно, да, то тогда дальше идем по ревитебральной мышцы, они широкие. Уже по три пальца отступаем. Это получается на фасеточный сустав мы попадаем. Протестировали вот эти места. Ну, если не больно, дальше можно тестировать. Попробуем. мышечное тестирование. Вообще, по поводу договора с подсознанием, да, вот мы начинаем вот это как метроном включаем за таз. Шатан его. Это уже оказывает лечебный эффект для поясницы, поясничные мышцы расслабляются, да, и, соответственно, спрашиваем э, с подсознанием, о, спрашиваем человека опрос, да, что, где, на что обратить внимание, и дополнительно это движение, оно похоже на укачивание в люльке, в люльке, у нас кинетическая память срабатывает, да, и подсознание больше отключается, оно начинает расслаблять вот эти мышцы, которые у некоторых держали, были зажаты, представьте, несколько лет, а то и всю жизнь. Дальше нас интересует мышца э, э, дельта видная, ой, трапеция нижняя. Ее видно, когда человек вот сделал руки так, как будто сдаешься. Хагитлер, вот она, видите, видна получилась. Вот она крепится, получается, к середине лопатки. Вот эта ямочка, это верхний уголок лопатки, тоже вторая точка. Вот эти точки приметили, отпускай руки, расслабься. Вот их продавили здесь. Если есть боль, например, с одной стороны, с другой нет, то это, обращаем внимание, где крепится мышцы здесь, крепится мышца здесь, и посерединке, вот такая дигана вот получается. Потом вот этот уголок и трапецию сверху, вот тут посередине прямо этого участка бывает, прям мышца зажата так, что как шарик такой там внутри. скажу, что тут бывают вообще три-четыре точки. Вот так вот. Они же акупунктурные, они же триггерные точки. Дальше мы будем проходить по триггерной точки, там уже расскажу, как на них воздействовать. Ну место крепления. Да, да. Можно даже и пониже. Крепится трапеция примерно 10-11 позвонок. Верхнюю часть. Двух да, основные точки изрисуем. Они уже, конечно, отметились на коже сами. И на шее также, вот под черепом. Тут, тут желательно лбом, чтобы человек уперся в стол. Да. Соответственно, вот паравертебральный, прежде всего, нас интересует под черепом. И вот разгибатели рядом шеи вот сбоку. Так, теперь проверяем э, на тест на грыжу. Как правило, L5-S1, вот где вот, тут ямочки у людей, да, особенно у женщин у хорошо заметны, э, между ними как раз идет сочинение. L5-S1, прямо на него нажимаем мягко, можно пальцем, конечно, большим ну, мягче вот этой мякотью в ладони. И, и с усилием вниз так секунды три и спрашиваем, болит э, не вместе нажать, а в глубине или нет. Ну, кто-то, говорит, в живот отдает, например, да, или прям стреляет в ногу, простреливает. Человеку сразу будет больно, это сигнал о том, что есть грыжа. Если боль слабая, то, скорее всего, такая тупая, то, скорее всего, это не грыжа, не пугается сразу человека, это протрузия. Протрузия считается у нас до 4-5 мм, это еще протрузия. Поэтому можете предупредить, что МРТ, например, тебе не надо делать, потому что там протрузия, с этим можно работать. Ничего страшного. Если у человека уже острая боль, то обязательно посылайте на МРТ, чтобы обезопасить свою работу. Ну да, вот так вот 3-4 позвонка проверили, сочинение там или 4, или 5, или 4. Если не болит, то выше идти нет смысла. Как правило, поясничный грудной переход там тоже может быть либо можно, либо еще какая-то. И шейно-грудной переход также вот. Продавливаем. Может не обязательно попадать в конкретный позвонок, да? Просто вся эта область уже сокращается от нажатия да? И там, соответственно, образуется Либо не образуется боль В шее можно зажать фасеточные суставы сбоку То есть у нас Хрустит что? Не сам позвоночник хрустит А хрустит вот эти фасеточные суставы Чтобы их соединить мы наклоняем экстензию голову назад, доворот и вот так прижимаем. Получается, э, если там есть какой-то артроз, артрит, то соответственно будет боль. То есть вот чуть, ну, извини, чуть назад зовут. вот так вот, сделаю экстензию с этой стороны и даем прямо в тело. Нету боли? В эту сторону. И даем прямо в тело. Нету боли, да? Ну, будет, да. Это удобно, конечно, стоит делать с другой стороны ты можешь ставить с той стороны так, не, не, экстензию экстензию делал вот вот так экстензия и на рефлексия немножко вот так то есть смотрите 45 градусов наклон назад 45 градусов наклон в бок и 45 градусов ротация. вот под таким углом мы давим вот так. не больно да если где-то больно, да, то там может можете шкалу какую-нибудь пятибалльную или десятибалльную сказать человеку. Пятибалльную, например, насколько больно. Рук, на на четверку, так вот, да. А теперь у нас мышцы идут, в основном, если зажата здесь или грыжа, как правило, они стреляют по седальшему нерву. Седальший нерв идет прямо по центру ягодицы. Чтобы его определить, вот так вот нарисуем. Вот у бедра, точка. Это ямочка, точку рисуем. И на кость, вот, на которой мы, собственно говоря, сидим. Если их соединить, получается равнобедренный треугольник. И бисектриса этого треугольника нам покажет, где начинается седающий нерв. Он, как правило, толстый, толщиной с палец, представляете, вот так он идет. Соответственно, его прижимает грушевидная мышца, она идет от крестца, вот отсюда идет, вот, вот так вот, и крепится к бедренной кости. Большая ягодичная мышца крепится, вот тут такой уголок есть, от этой точки примерно вот, три пальца если отступить вот здесь уголок, отсюда крепится большая ягодичная мышца, еще где-то там три пальца ступить, Получается малая ягодичная, ой, средняя ягодичная мышца. Еще примерно три пальца ступить, малая ягодичная мышца. Получается у нас места, которые мы проверяем. Точка ступили. Первая точка крепления. К версула они прям идут. Вторая точка крепления. Так, три пальца ступили. Эта точка крепления, это точка крепления Здесь, здесь точка крепится если больно, то еще можно серединку этих отрезков. Вот так получается. И грушевидная мышца. Она вот она вот отсюда идет, получается. Она прям прощупывается. Также точка крепления здесь, здесь и здесь. Грушевидная, ну как? Вот когда назад, да, отклоняем. Вот, соответственно, берем эти наши точки, да, и прожимаем. Здесь больно, не больно. Следующий мышцы больно, не больно, справа. Слева или справа, где больнее. Потом грушевидно берем, сидящей нервно. Поперек, поперек этой мышцы. Раз. Если боль есть, проверяем дальше. А, есть. Стреляет, например, по этой ноге, да. Тогда проверяем вот точку, где между, между седалищной костью и бедром, прямо по центру здесь вот точка. Тоже такая триггерная точка. А вы подойдите поближе, посмотрите. Формач это, конечно, лучше бы здесь, чтобы видеть все наглядно. Посмотрите на эти точки. Прям поперек вот так ее зажимай. Они будут там... Если мышца зажата, она будет прям как вот карандаш или как палец. Там, прям через нее такой чик-чик, прям чувствуешь ее. Угу. Ну, нам, к сожалению, попался здоровый пациент. У него ничего не болит. Скажу, позвонки друг от друга находятся примерно на расстоянии двух пальцев, поэтому вот наши точки также примерно на расстоянии двух пальцев находятся. Далее, если стреляет, например, по этой ноги не стреляет, нам тогда, это не интересно, поэтому ноги стреляет, значит точку прожимаем прямо по центру бедра, где раздваивается два мышца мышцы, там сюда еще дальше не прямо сильно, может даже локтем. Точку сбоку от нее получается. И примерно на расстоянии ладони точка чуть выше Где же идет э, нерв? Идет прямо сюда вот. Тут Один сюда пошел, другой прямо. Получается по нему точки вот примерно от середины икроножной мышцы, да, где на переход сухожилия. Тоже примерно через два пальца, вот так вот точки идут. Здесь три пальца в вбок откладываем, вот тут точка, часто ее зажимает мышца, малоберцовая мышца, и с этой стороны пошли точки. чтобы вам было ближе видно подойдите сюда посмотрите вот сейчас вот между костями да вот мало кости можно ощупать вот она и большая бирсовая, вот между ними прямо посередине идут точки как понять мышцы это или нерв если мы жмем прямо на, вот, на мышцу, то мышца болит. Если нерв, надо приезжать к кости. К кости прижимаем. Либо к этой, либо к этой кости. Например, передавили. Боль еще острее будет, да? Тогда это нерв, соответственно. Продавили, продавили. Дальше она идет до большого пальца. Вот здесь примерно, где они стыкуются. А тут нерв идет до мизинца с той стороны. То есть вот он. Нех продолжается вот так вот. Вот проволока, протестируй. Да так, секунды по две-три. Если, если не больно, то, в принципе, нет смысла дальше искать. Вот, это нам говорит о том, что идет иннервация, соответственно, отсюда дальше нерва вот отсюда, да. Она может быть вот здесь отключена, а только начаться на икре, например, да, или только на стопе. Стопа у человека не имеет, в итоге, либо постоянно сжет ее, тогда можно применить э, блокаду. В этом случае, к сожалению, э, не получится массажности устранить, да, либо причину ищем выше, значит причина, либо ягодичные мышцы зажаты, что очень часто бывает с грушевидной мышцей, работаем тогда с ней. Либо это бывают поясничные мышцы зажаты, работаем с ними. Либо это бывает грыжа, тогда идем на вытяжение, тракционный стол для человека, чтобы вытянуть вот эту грыжу или протрузию. Вот таким способом мы это тестируем, сейчас это все напишу на доске. А если вы не с нами, друзья, то зря вы много теряете. Лучше вам быть здесь на тренинге, и познавать все на живой натуре. У нас чисто практические тренинги да, Олега Лафагудвина. Поэтому не теряйтесь, подписывайтесь, ставьте нам лайки. До новых встреч, дорогие друзья. Так, ну и большой палец дороги продаю. Вот, это основная точка, которую нам говорят о том, к чему мы будем приступать в нашей работе. Ну а дальше у нас начнется практика и только практика массажа. Je vous commanderais un massage.